времени суток, мои подписчики и все, кто заглянул на мой канал. Мой канал называется Силиконовые куклы ребор а меня зовут Виктория Залезская. И Я сегодня хочу вам рассказать и показать о новой кукле девочки силиконовой. Этот молдик очень редкий, у него глазки как бы с плюшечкой, и в то же время они приоткрыты. Вот. Это Создает эффект полуспящей а, куколки, полуспящего младенца куклы. Глазки у него стеклянные, голубые, реснички есть. вот Малышка сама изготовлена из силикона Экофлекс 30, мягкая, гибкая. Во рту у нее есть язычок, десна, губки, все как Настоящего младенца. Сосочка используется самая обычная. Она продается в магазине для младенцев. От 0 до трех месяцев лучше все убрать, потому что ротик достаточно маленький, чтобы не, не разрывать его. У нее есть функция, она пьет и писает. Все как обычно. Что еще рассказать? Волосы у нее махер. Сейчас я вам покажу ее, раздену. Очень нежные и. Такие тоненькие, как, как у настоящего ребеночка, не отличить на ощупь. За ними нужно очень аккуратно ухаживать, то есть смачивать водичкой и можно расчесывать по линии волос. Они ничем не закреплены, поэтому будьте аккуратны, когда вы ухаживаете за волосами силиконовой куклой Рэппо. У нее приду, она придет с разными аксессуарами, игрушками, одежкой. Вот такая вот губочка есть, ее можно мыть куклу. Да, эту силиконовую куклу можно купать полностью в ванной, только нельзя ее сильно тереть, потому что она окрашена, и краска может со временем начинать слезать. Сейчас я ее раздену и вам покажу. Так. Когда вы достаете ручку, надо быть очень осторожным. Сначала мы достанем вот эту ручку в локте, гибаем за пальчики мы никогда не вытягиваем и достаем вот так вот, вот так вот одну ручку, а теперь мы займемся второй ручкой вот, так вот. вот ручки готовы, поддерживаем головку и теперь ножки девочка и готова по гибкости покажу вам вот она вот такая вот гибкая вот такая вот при когда вот так вот кожу делаете то образуются складочки морщинки младенческие очень реалистичная малышка обратите внимание то есть функция пьет и писает у нее, как обычно есть. Вы можете ее поить водичкой из бутылочки. И обязательно проследите, чтобы в бутылочке было большое отверстие, чтобы водичка затекала свободно. Тогда она быстрее у вас напьется. Вот а так вы будете очень долго ждать. Теперь я хочу показать, как она выглядит сзади. Для этого я ее переверну. Вот так вот. Такие вот ножки. Так вот. Ссылка на магазин, где можно приобрести наши кукол Реберн, всегда есть в описании. Следите, смотрите внимательно, проходите по ссылочкам. Также есть ссылка группы ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках. Проходите, присоединяйтесь в наше сообщество. И вы будете всегда знать, какие у нас новинки. Вот. Ну, это все на сегодня, что я хотела вам рассказать об этой малышке. До новых встреч, и всего хорошего и подписывайтесь на мой канал.